Сегодня в автосалоне Альтера приобрел себе новый Kia Sporty в отличной комплектации, супер-быстрый и отличный. Спасибо огромное всем, кто мне помог в этом, особенно менеджеру Андрею. Всем советую, всем рекомендую, приезжайте в этот автосалон и покупайте здесь себе новые автомобиль.